Глава 21. Жизнь полна страданий. Третья неделя июля. Комендант явился на рассвете. Караульный молча подвел его к моей камере, дверь которой так и осталась открытой. По-прежнему скорчившись, я лежала на полу. Там, где упала рядом с брошенной дубинкой. Приоткрыв глаза, я увидела ноги коменданта. Послышался голос Бузуку. Однако теперь он почему-то звучал совсем иначе. Слова подали ровно и холодно, будто их произносил необыкновенный преступник, а королевская особа. «Комендант, если у вас осталась хоть капля порядочности, вы накажете вашего подчиненного прямо сейчас!» Комендант с шумом втянул в себя воздух. В поле моего зрения появилась его рука, сжавшая дубинку. Так сильно, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Потом я услышала, как он в бешенстве выволакивает пристава из его комнаты и тащит ко мне, не обращая внимания на полусонные протесты. Грубо брошенный на пол мой ночной мучитель оказался рядом со мной. Он задыхался и дрожал всем телом. Лицо было искажено страхом. — Встать! — прозвучала резкая команда. Пристав лишь зажмурил глаза и помотал головой. Я все еще не могла пошевелиться и по-прежнему видела лишь ноги коменданта и конец ужасной дубинки, на которую он опирался. Встань и разденься! Это приказ. Живо! Снова выкрикнул комендант. Пристав лишь трясся, не открывая глаз. Карающая рука вновь опустилась одним движением, разорвав рубашку у него на спине. Конец дубинки исчез из виду. Нет! Простонала я в пол, пытаясь повернуть голову. На этот раз получилось. Я увидела красное свирепое лицо коменданта и поднятую дубинку. «Нет!» Снова выдохнула я, глядя ему в глаза. Его гнев обратился на меня. «Молчать!» «Нет, не буду!» Прошептала я. «Вы мой ученик, и я вам говорю, положите дубинку!» Лицо коменданта побелело от бешенства. «Главное здесь я, понятно?» Я покачала головой. «Вспомните Йогу! Вспомните, что заставляет вас видеть его таким!» Я, «Я все вижу сам! Я видел достаточно!» Заревел он, занося дубинку для удара. Я рванулась вперед, прикрыв пристава своим телом, как родное дитя, и ощутив под собой теплую дрожащую плоть, в ноздри ударил запах перегара. «Вон! Слезь с него!» Теперь даже голос коменданта было трудно узнать. Он вопил, словно ребенок, зашедшийся в истерике. «Вспомните наши уроки!» «Нет! Это ты запомни!» Дубинка ударила в пол рядом со мной. Комендант схлипнул и набрал в грудь воздуха. «Будь проклята!» Дубинка опустилась на мою спину. «Твоя!» Опустилась снова. «Йога!» Опустилась в третий раз. Мои глаза заволокла на боли, но я слышала, как отбросив свое оружие, он с рыданиями выбежал на улицу. Я прислушалась к теплому биению жизни в дрожащем теле, на котором лежала, ощутила горячую кровь, вновь заливающую израненную спину, и позволила себе расслабиться среди этого тепла. Через некоторое время пристав зашевелился. Он осторожно выбрался из-под меня, подполз на колени к двери и уже снаружи обернулся, прижавшись к бамбуковым прутьям и, вглядываясь сквозь них, словно сам был в деревной камере, а я снаружи, я закрыла глаза и вернулась к книге мастера, к тому месту, на котором остановилась ночью. Воистину, вся наша жизнь есть страдания.